Установлена. Я, короче, тебе колонну заберу, играли в лесу Кидаю гранату! У тебя я. Иду, я уже иду. Мы уничтожили О,